Всем добрый день, с вами Марат, это компания Фундамент СПБ. Сегодня мы заехали в Ольгина, на этом объекте мы строим дом в стиле хай-тек. Сейчас мы находимся на первом этаже этого дома. Первый этаж уже полностью завершен. На текущий момент у нас уже есть полностью выполненный первый этаж, второй этаж и еще будет небольшая надстройка над третьим этажом. Сейчас выше поднимемся, посмотрим, как там протекает процесс строительства немножко о доме, дом значит полностью выполняется из монолита все несущие конструкции э, выполнены из железобетона, у нас есть э, стены по периметру которые выполняют ограждающую функцию и несущую есть внутри дома железобетонные колонны, на которые уже опираются вышележащие этажи э, в перспективе вот в эти большие проемы в стенах Будут вставляться уже оконные портальные системы и снаружи дом будет утепляться минеральной ватой и уже будет производиться финишная отделка, либо декоративная штукатурка, либо различными декоративными элементами из дерева или из металла которые уже придадут дому финишный вид. Внутри дом в перспективе будут ну, выполняться стандартные отделочные работы. Это штукатурные. Где-то появятся уже перегородки из ненесущих материалов. Это либо гипсокартон, либо кирпич. Внутри можно увидеть несколько колонн, которые поддерживают у нас перекрытие межэтажное. Остальное пространство полностью открытое. Это достигается путем устройства, но, ну, опять же, Применение материалов, которые могут э, нести э, высокие нагрузки на сжатие, это железобетон. И перекрытия, которые в пролете могут выдерживать ну, большие нагрузки и тем самым создавать большой пролет между опорными конструкциями. Это вот перекрытие, ребристые. Можно увидеть, что в теле само, самой плиты перекрытия выполнены железобетонные балки, которые заливались совместно с самой плитой перекрытия. Есть усиленное армирование в зонах этих балок, которое позволяет создать вот такие большие пролеты. Вот пролет между этой стеной и той колонной порядка 10 метров здесь у нас. Это вот достигается за счет применения вот, соответственно, балочных перекрытий так называемых. Также у нас есть вот здесь такой большой Консольный вылет, здесь у нас открытая терраса, на этой террасе у нас выполнено две колонны, для того, чтобы выдержать нагрузки, которые здесь будут поступать на это перекрытие, у нас немножко нестандартное решение. У нас есть вот такая металлическая колонна из профильной квадратной трубы 200 на 200 миллиметров, в ней есть арматурный каркас, который залит бетоном, тем самым ну, это у нас по сути железобетонная колонна в металлической оболочке, за счет вот этой трубы ее несущая способность увеличивается, тем самым, ну для того, чтобы не создавать большую толстую колонну из железобетона, а все-таки остаться, ну так сказать, в толщине архитектуры, которая изначально закладывалась в этот проект, применяются вот такие усиленные колонны. Вот, соответственно, у нас такое достаточно большое большое пространство на этой террасе у нас есть полностью перек... ну, эту террасу сверху полностью перекрывает э монолитное перекрытие и опирается всего на две колонны для того, чтобы опять же эту нагрузку собрать и правильно распределить, у нас есть второстепенная, То есть ну, главная балка, которая идет по периметру. И в нее как раз приходят наши второстепенные балки, которые тоже идут в теле плиты перекрытия. Ну, опять же, применяя вот различного рода балки в теле конструкции, можно добиваться вот таких больших пролетов. По первому этажу, соответственно... Работы здесь практически завершены, стоят балки переопирания, да это даже не переопирание, это у нас стоят сейчас подмости, по которым ребята ходят на втором этаже, потому что у нас там есть парапет, который обрамляет перекрытие второго этажа. Значит в этой зоне у нас по архитектуре от заказчика планируется зимний сад, здесь будет расти дерево, можно увидеть, что в центре есть труба. Это дренажная труба, через которую будет отводиться уже вода из этой, это большая, большой вазон, так называемый, в котором будут расти какие-то деревья. И над ним можно увидеть, у нас идут балки, это будет открытое пространство, здесь будет, насколько я помню, да, здесь будет остекление, но это световой купол через который свет э, будет всегда поступать в это пространство и светить уже на деревья, которые будут расти здесь. Э, сверху у нас пространство открытое, там планируется плоская эксплуатируемая кровля. Пойдемте наверх, посмотрим там повнимательнее. Здесь, значит, у нас на сегодняшний момент стоит опалубка перекрытия. Э, вчера принимали бетон перекрытия, которое уже перекрывает у нас второй этаж. В целом Второй этаж в два раза меньше, чем этаж первого этого дома Потому что вот здесь планируется открытая терраса На которой заказчик будет проводить время У нас, соответственно, здесь пока залита плита перекрытия В перспективе здесь будет устраиваться уже Плоская эксплуатируемая кровля, на которой можно будет проводить время. Вот как раз вот этот световой фонарь, который я показывал снизу, в котором идут балки. У нас есть, соответственно, залитая монолитная конструкция для монтажа сверху витража, который здесь будет устанавливаться. Можно увидеть, что стены идут не в горизонт, а с уклоном. Потому что сам световой фонарь тоже будет устанавливаться с уклоном. Для этого и заливается бетон сразу под нужные отметки. И вода, соответственно, с него потом будет стекать у нас уже на эту плоскость. Что здесь можно увидеть? По периметру эту конструкцию у нас обрабляет на текущий момент железобетонный парапет. Он выполняет функцию как несущую, так функцию ограждающую, для того, чтобы туда ну, не выпасть случайно. И уже над вот этим вторым ярусом у нас залита сейчас плита перекрытия на которой тоже будет частично эксплуатируемая терраса которая будет обрамлена железобетонным парапетом и на ней уже будет небольшая будочка по которой через внутреннюю лестницу можно будет попасть уже на верхний ярус сейчас мы пользуемся временными лестницами которые мы возводим для производства строительных работ в перспективе же этих лестниц не будет у нас будет Внутренний лестничный марш, по которому с первого этажа на саму уже, ну, можно сказать, даже крышу этого дома можно будет попасть через теплую зону, выйти на верхний ярус. Итак, сейчас мы забрались уже на крышу э, второго этажа. Здесь у нас уже, э, повторюсь, планируется вот в этой зоне еще небольшая, э, небольшой этаж, через который у нас будет уже заход из дома на это перекрытие здесь у нас планируется входная дверь которая будет находиться в этой зоне соответственно поднявшись через дом можно будет зайти и уже э, находиться на этом перекрытии отсюда уже видно финский залив видно отсюда воду э, здесь можно будет вечерами комфорта находиться и наслаждаться видом который не было видно с земли здесь также будет устраиваться эксплуатируемая плоская кровля опять же, особенностью домов в современном стиле с плоскими крышами является то, что покрытие кровли они эксплуатируемые, то есть кровля нетрадиционно скатная, как вот допустим на этом доме или ну, на всех домах вокруг на которую там, ну чтобы залезть надо иметь определенную сноровку это небезопасно, надо устраивать какие-то дополнительные Подмости, лестницы, веревки привязывать, ну, чтобы это э, было комфортно. Но это все равно будет дискомфортно. Дома с плоскими крышами э, уже можно использовать как полноценное покрытие для ног, по которому спокойно может передвигаться и взрослый, и ребенок, и пожилой человек. Здесь, ну, есть стандартные лестничные марши, теплые, по которым можно подняться внутри дома, выйти на э, уже верхнюю, Точку дома и отсюда уже наслаждаться видом потому что ну все мы знаем чем ты выше находишься тем э, вид получается лучше если ты живешь на уровне земли ты вот ну тем более в такой плотной застройке, ты видишь только соседские ну, заборы с соседями какой-то там часть своего участка но э, посмотреть сверху на красоту которая открывается в доме с скатной кровлей будет сложно Здесь же все-таки плоская кровля дает возможность создать жилое пространство И спокойно, комфортно его эксплуатировать Также нам часто задают вопросы по поводу срока службы плоской кровли Относительно скатной кровли тут что можно сказать сама конструкция кровли допустим в скатных в загородном строительстве традиционно применяются деревянные системы здесь у нас железобетон но тут по поводу срока службы я думаю понятно, да, что железобетон служит дольше само покрытие плоской кровли есть два типа эксплуатируемая не эксплуатируемая там тоже есть много подвидов но в основе заложено что у нас есть слой утеплителя который укладывается непосредственно на плиту в данных проектах зачастую используется экструдированный пенополистирол в крышах скатных зачастую применяется минеральная каменная вата и срок службы и у того и того материала плюс-минус он одинаковый сверху уже, уже укладывается полимерная пленка мы применяем зачастую технониколь Logic Roof, там подбираются пленки по толщине и по своему свойству, армированная или не армированная, в зависимости от, от его дальнейшей эксплуатации. Здесь планируется тоже мембрана Logic Roof, если будет кровля эксплуатируемая, по ней еще устраивается дополнительный пирог, который ну как бы позволяет Передвигаться по этой пленке без ущерба, ей ну, специальное защитное сверху покрытие применяется. Ну и сама эта пленка, по заявлению завода изготовителя, срок службы не менее 50 лет. Ну, и, по моему мнению, если нету каких-то механических повреждений, ну, то есть, если по нему там ломом не бьют, я не знаю, не протыкают если там в шипах каких-то по этой пленке не ходить она сама по себе достаточно плотная от ультрафиолета она не выгорает, поэтому срок службы у нее тоже достаточно большой и мне кажется даже надежнее, чем вот говорю на скатных кровлях, потому что там есть деревянные конструкции, которые могут гулять есть, ну опять же, разные покрытия есть Там, допустим, битумные черепицы у них там тоже максимальные сроки Это там 35-40 лет, которые заявляют из завода-изготовители Понятно, есть керамические черепицы, у которых там срок службы там 100 плюс лет И им ничего не будет, но там есть слабое звено Это деревянная стропильная система Опять же, мы живем в регионе Санкт-Петербург, в котором очень высокая влажность Частые перепады температур. Поэтому тут вот именно деревянные системы требуют э, особого внимания к себе. Ну, в нашем же случае железобетон, который здесь, ему никакого обслуживания не требуется. Э, Но ну, главное, опять же, его защитить от излишних осадок и подмоканий. Ну, что делать? Само кровельное покрытие. А так, э, он тут простоит, там, если его даже ничем не накрывает, сто лет... С лишним и ничего с ним не случится плоская кровля на доме позволяет вернуть площадь участка которую вы заняли домом обратно вам в эксплуатацию, так сказать, и вот это жилое пространство, которое вы заняли самим домом, вы восстанавливаете на самой крыше, и также дальше, ну, у вас, так сказать, площадь участка остается в том же объеме, в котором вы заходите на участок, опять же, в варианте со скатной кровлей это решение не э, подходит, потому что крыша уже не эксплуатируемая. вот, это тоже важное преимущество, вот на участке, где у вас есть ну, стесненные условия, маленький участок, вы хотите создать большой дом, вы можете построить большой дом, и у вас на участке не останется места, где вы хотите поставить стол, стул, мангал, какие качели там, ну что-то такое, садик какой-то небольшой разбить, потому что вы домом займете весь участок. В случае же с плоской кровлей, вы можете домом застроить весь участок, у вас еще есть террасы, которые находятся там над первым, на вторым этажом, как в данном проекте, которые могут тоже полноценно эксплуатироваться ну и создать он, даже можно здесь газон сделать и на нем там лежать, отдыхать, там с, с какую-то клумбу разбить, это все возможно на плоских крышах и, тем самым вот применять плоские крыши очень как бы выигрышно на участках где есть тесненные условия, вот, допустим на этом объекте, тут тоже достаточно небольшой участок, дом большой, у нас по сути на участке 3 метра от того забора 3 метра от того забора, здесь у нас порядка 8 метров и спереди въездная группа порядка 6 метров соответственно от участка осталось очень мало но так как у нас есть вот эти плоские большие эксплуатируемые кровли ну участок на самом деле не стал меньше от этого, у нас та же площадь, которой мы забрали та площадь участка, которую мы забрали дома, мы вернули крышей и площадь участка осталась той же к тому же у нас есть, говорю, хорошие виды. Мы эту плоскость над землей подняли сейчас там на 8 метров. У нас очень хороший вид. И здесь в летнее время можно прекрасно проводить время и наслаждаться своим загородным участком. В целом, наверное, все, что я хотел рассказать про плоские кровли, про философию их применения я сейчас рассказал. В будущих видео мы заедем на наши объекты, на которых эта работа непосредственно производится, и расскажем о технологии и о особенностях именно устройства этих кровель у кого будут вопросы или э, ну какие-то там сомнения или какие-то с вашей точки зрения противоречия в моих словах вы конечно пишите обязательно нам в комментарии мы их почитаем вам ответим и в следующих видео осветим это все с вами был марат компания фундамент спб хай-тек монолит подписывайтесь на нас всем пока Music